Представляем вашему вниманию первый в России монороликовый полноприводной колесный мощностной стенд MSR 1050 от Maha. Компания Маха заслужила свою репутацию благодаря постоянному стремлению к совершенствованию как самой продукции, так и методов разработки и технологии изготовления. У специалистов отрасли нет сомнений в том, что выбирая продукцию Маха, можно быть уверенным в качестве и долговечности ее службы, а если речь идет об измерительных устройствах, в точности и адекватности полученных данных. Представленный в Москве на базе компании «Фердинанд» мощностной стенд MSR 1050 в полной мере отвечает этим требованиям, представляя собой новый шаг в технологии измерений. Колесный мощностной стенд. Высокотехнологичное оборудование, позволяющее с большой точностью оценить такие параметры автомобиля, как реальная мощность двигателя, его крутящий момент, мощность на ведущих колесах, мощность механических потерь. Кроме того, с помощью стенда, с учетом других параметров, можно судить о точности показаний спидометра и одометра, определить эластичность автомобиля, то есть динамику разгона. Мощностной стенд состоит из нескольких основных элементов. Во-первых, это роликовый агрегат, позволяющий имитировать различные дорожные условия и эксплуатационные режимы. Роликовый агрегат – устройство, на котором происходят все испытания, монтируется вровень с полом, но также может монтироваться и в напольном варианте. Роликовых блоков может быть два – для передних и задних колес. Расстояние между ними меняется с помощью специального гидравлического устройства, что дает возможность проводить испытания автомобилей с любым межосевым расстоянием. Использование электромоторов приводящих в движение ролики, в сочетании с высокоэффективными электродинамическими тормозами, позволяет стенду MSR 1050 идеально синхронизировать переднюю и заднюю оси автомобиля. Таким образом, становится возможным и высокоэффективное проведение испытаний не только полноприводных автомобилей, но и автомобилей с приводом на одну ось. Синхронизация может быть реализована несколькими способами. Вариант выбранный МАХа – электронная синхронизация. В такой простой и логичной системе много плюсов. Например, здесь вообще нет механической связи между агрегатами. Мы можем согнать их почти вплотную, и расстояние будет меньше метра. А можем сделать и 7 метров. Еще один принципиальный плюс — в роликовых агрегатах стоят электромоторы. Если нужна имитация движения под гору, то есть накат, или, например, торможение двигателем, то даже стенды с карданной синхронизацией все равно оборудуются электродвигателем. Таким образом, все говорит о том, что монороликовые стенды с электронной синхронизацией – это единственный приемлемый вариант для правильной проверки мощностных характеристик современных автомобилей. При наличии газоанализатора и домомера можно проверить экологические показатели работы двигателя под нагрузкой. Мощностные стенды стандартно комплектуются, либо имеют возможность подключения различными датчиками оборотов, температуры масла двигателя, влажности, атмосферного давления, температуры выхлопных газов, устройств измерения расхода топлива и других параметров. Второй обязательный элемент мощностного стенда – это коммуникационный пульт. Или, как его еще называют, стойка управления. Это мозг системы, обрабатывающий и регистрирующий результаты измерений. На современных моделях стендов он оснащен персональным компьютером, монитором и принтером. На монитор выводятся все получаемые в ходе испытаний параметры, которые могут быть представлены либо в числовой, либо в графической форме. Следует отметить также наличие силового шкафа, в котором расположены блоки управления электродвигателями, установленные в каждый из роликовых агрегатов. Мощность двигателей составляет от 22 до 45 кВт. Именно эта система реализует процесс синхронизации частот вращения переднего и заднего роликовых агрегатов стенда. Третий элемент – блок интерфейса. Через него подключаются все используемые датчики, а также диагностический разъем OBD автомобиля. Среди дополнительного оборудования, обеспечивающего удобство и максимальную эффективность работы, можно выделить пульт дистанционного управления, вентилятор с дистанционным управлением для охлаждения автомобиля во время проведения теста, дополнительные вентиляторы для охлаждения отдельных элементов двигателя. Технология испытания автомобиля на роликовом стенде достаточно проста. Автомобиль устанавливается ведущими колесами на ролике, его закрепляют тросы растяжки. К выхлопным трубам подводят устройство удаления отработанных газов. Необходимое для проведения измерений частота вращения двигателя автомобиля может быть получено или со свечного высоковольтного провода, или через OBD, или с ролика мощностного стенда. Также закрепляется датчик температуры всасываемого воздуха. На коммуникационном пути вводят необходимые настройки. Используя меню настроек, оператор стенда вводит данные по автомобилю. Выбирает тип двигателя, тип турбонагнетателя, если они есть, вид трансмиссии, автоматическая или механическая. Далее выбирается тип привода автомобиля – передний, полный или задний. На следующем этапе выбирается источник частоты вращения двигателя. Предусмотрено несколько вариантов. При помощи стандартного модуля оборотов, через разъем OBD – и через так называемое «ходовое испытание». Если в автомобиле не предусмотрены электронные выходы, можно снять частоту вращения непосредственно с роликов стенда. Очень важно в меню специальных настроек стенда. Для сверхмощных автомобилей стандартный режим измерений не всегда подходит. Поэтому необходимо изменить настройки стенда таким образом, чтобы можно было продиагностировать любое транспортное средство и получить реальные мощностные характеристики. После занесения всех параметров – Тенд готов к проведению теста. Запускаем двигатель. Происходит следующее: двигатель через трансмиссию вращает колеса, которые, в свою очередь, вращают ролики. Автомобиль движется, оставаясь на месте. Измеряя скорость вращения роликов и ее изменения, можно вычислить соответствующие имитируемую скорость и ускорение автомобиля. Для выяснения реальных характеристик данного конкретного автомобиля оператору стенда необходимо получить информацию о мощности механических потерь, величине мощности, затрачиваемой на вращение элементов трансмиссии и ходовой части автомобиля. Чтобы узнать их точное значение при максимальной скорости, соответствующем максимальным достигнутым оборотам роликов, выключается сцепление в механической коробке передач или переводится в нейтральное положение селектор автоматической коробки передач. При последующем выбеге то есть торможение маховых вращающихся нас стенда и автомобиля, включая колеса, под действием сил сопротивления трения в испытательном стенде и трансмиссии и происходит измерение мощности механических потерь. В результате сложения колесной мощности и мощности механических потерь получается искомая характеристика мощности двигателя в зависимости от скорости автомобиля. В ходе серии испытаний, которые, как правило, занимают несколько минут, мы узнаем, Колесную мощность, мощность потерь и мощность двигателя, являющиеся суммой первых двух. Все три параметра совместно выводятся на экран монитора. Каждое измерение сохраняется в базе данных. Все необходимые параметры выводятся на экраны. Для того, чтобы можно было сравнить реальную измеренную мощность с паспортной, нужно привести все к какому-то стандарту, ведь стенд измеряет именно реальную мощность в конкретных условиях, присутствующих на момент испытания. На этом этапе как раз и пригодится знание программным обеспечением стенда всех американских, европейских и японских стандартов для расчета.